Привет! На связи Илья Кутихин из студии с сведении Мастеринга и Камикс Мастер. Внимание! На канале студии стартовали и регулярно проводятся конкурсы с розыгрышем призов. Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей и выигрывать. А теперь поехали! Недавно мне на глаза попался туториал. Автор целых 9 минут плясал с бубном вокруг обработки метал-гитар. И это 9 минут только рассказа. Страшно подумать, сколько он подбирал настройки. Применил кучу техник, да каждую еще с подвыпадвертом. Тут тебе и замудренная эквализация с вырезанием кучи резонансов. И почему-то снова эквализация уже эквализированного сигнала, причем тем же типом эквалайзера. Потом была еще и куча посылов с дикой обработкой на каждом из них. Хочется спросить, что это? Попытка применить все подряд в надежде, что хоть что-то сработает. В общем, без лишней лирики мораль такова. Если четко понимать, как работает та или иная обработка, тот или иной прибор или плагин, количество плясок с бубном сокращается в разы. Что самое главное, качество звучания только выигрывает. Для примера покажу, как я обрабатывал гитары для одной метал-группы. Засекайте. Все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Хороший звук это никогда очень много и сложно, а когда используешь именно ту обработку, именно тот прибор, который работает лучше всего в данном случае.